Сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Сегодня мы начали... Тогда мы начали искать клад. Сейчас я должен его найти. Только не знаю, куда мне плыть. Если вот сюда поплыву... Нет, то я не туда плыву. Если вот сюда вниз поплыву... Вот. вот так вот то я вверх так надо сохранить координаты вот такие координаты тут у меня будет житель самое главное про него не забыть и мы идем вот туда главное найти этот клад так это вот, вот так сломать я еще до сих пор болею и еще походу болезнь меня до конца не прошла а еще сыпь добавилась Что, сыпь добавилась я не знаю так если я вот сюда пойду то будет нормально нет нет а если пойду туда Тоже нет. То, что делать, я, может, мне просто туда идти, а потом увижу воду. М? Ну, я, по крайней мере, не знаю. Мне тут, если мне туда надо идти, то это долго будет. Так. Это вот сюда, это вот, вот так, вот так. Нет. О, бабу. Бамбу. Что, это, случайно, не ад? А, нет. Не портал, вот. А другое. Так. А там я вижу какой-то данж. А, это портал в ад. Как раз он мне и нужен. Потом мне показалось, или у меня эта фишка сместилась с места. Ну, пошла. Другое место, нет. Ладно. Не, я точно не туда иду, куда мне надо. Ну, мы же не были врагами. что ты начал нападать на меня? Дал бы просто пройти. И все. Так, защита, прочность. Э и это. Но... Этой штуке вс. О, это самое главное нужно. Сунец не это. Идти куда подальше... А мне нужно вот это, вот все. А куда мне все-таки идти, я не знаю. А. Сой, девять девять, попробую. Ой, мелкий зомби. на Натева. Все, минус. О, у меня до 9.9. 9. Долго. Долго. Может, это вот это? Нет. Нет. Куда же Ай. Я уже тут 5 минут пройду. Не могу найти. Нет. Нету. Хожу, хожу, хожу, хожу... Ну, не по ним, не помогает. А, нет, успел все-таки-то. Ладно, ну, это вот сюда так, вот так, это вот так. До конца покушаю, и, наверное, лучше лечь спать. А то меня загрызут тут. Хоп, все. Какой день тут? День 13. 13? тринадцатый? чё так? Все, а где карта? А, вот нашел. Как она так у меня поменялась местами? Не понял. Нет? Да нет, не должен. Ай, только кровать не надо выкидывать. Да не должна мне была эта карта менять. Так, я вот туда иду. Нет. Я туда иду. Нет, я туда иду. Тоже нет. Оттуда туда иду тоже нет куда мне идти ну буду идти вперед может и получится найти Рыбуз! Рыбузы, это хорошо так это выкинуть вот соберу если хватит то целый стак вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Я, конечно, я чуть не забыл про то, что надо снять видео. Я просто... Когда... Когда начал... Когда я проснулся, я думал, то, что... А сегодня какое число? Какое? А, вторник. Значит, мне сегодня не надо делать видео. Хоп, а уже среда. А, у меня уже стак, все, все. Мне этот бамбук будет просто мешать. Лучше бы я плыл, лучше бы я плыл, вот. А то не хочет все вот так идти, идти. Опа, она пустыня. О, пустынной этой штуки Я не вижу Ой, я вообще не туда пошел Я даже не заметил Так, я зато понял Это не вот сюда Это значит, пойду вон туда Только чуть ввысь Если это тоже не сюда, то это не туда и не туда. Долго я ходил, долго. Ай, кушать захотел. Хоп. Конечно, нельзя расходовать еду сейчас. Каждая мелочь важна сейчас. Вау, я увидел. А, я понял то, что я увидел лаву с алмазами. Панам мне кажется, или я уже нашел наподобие этого места, нет? Не! Не прогружается, значит не то. Это значит не то. но как все равно тут так много сахарного тростника. ладно так быстро 10 минут прошли о еще одна деревня ладно угу. опа она мне или кажется или мы правда начали в хорошую сторону продвигаться или это в плохую сторону я надеюсь, это в хороший сторон.